И теперь нам пора дегустироваться, а Перед этим распосолать наши новые, очередные осенние настойки. Они да, ни хрена не показывают сладко. Теперь, теперь узбак. Здесь э, настойные на сухофруктах. Заводы да. да. чувствую, что все, что в этом пачке сухофруктов было, смотри, стремимся каждый фрукт. Черничная подчилочка. Да. И дынка. Нектар. Да. Нектар чернично водочный нектар. Я как-то мешаю. Болшо не Дыня прям вообще топ. Антипирания. Да, да вот соки идет да. Прям вообще как да. нормально. Но для меня это первый раз тоже я правил никогда не клеял. Сегодня, блядь, Правда? Хотел, Правда? Хотел, Правда? Правда? Правда? Войди в мою вселенную. Потом, как прежде в десны, лопнем, сразу все <с <с это. Здравствуйте, уважаемые! Черт повери, теперь самое время наши достойники снова прогнать и сделать снова безотходное производство. В этой баночке у нас была дымка, и здесь ее, походу, еще в жидком виде осталось довольно-таки достаточно. В этой банке у нас черника и сухофрукты. Ролик на всей настойке, на всей дегустации в описании. Вот здесь вот подсказочки время от времени вылезают. Переходим, смотрим. А здесь апельсиновые корки и яблоки. Так что подписывайтесь на канал. Смотрите другие видео с канала. Ставьте лайк этому и другим видео. А мы начнем. Начнем, пожалуй, с сухофруктов черники отправляем сначала в мясорубочку здесь мне помогут мои детские руки взрослого мужчины поехали а тем временем я подготовлю дыньку просто блять <св> ну да, так деньги, 30, делать в э -э то, за общее купозирование. Выйдем с одной банки, выйдем с другой банки, выйдем по третьей. И потом, как это. <св> и потом как мы любим, блядь, 6 часов БКП, блядь, монтировать будет какая-нибудь циганка, блядь, а смотреть будет еще какой нибудь в Ильбан. Сколько БКП кто-то смотрит, блядь. А <св> да, да. Ну, все. Чисто дымного фреша у нас получилось примерно 600 миллилитров. Продолжим. Теперь яблоко апельсиновые и корки. Вот такая вот тарелочка у нас получилась из э, апельсиново яблочной настойки. Э, он же вышел вот таким в результате. Давайте проценим. Череду ну, получилось, все равно. Ну, Это 680, наверное. Ну так там и там. Да, что у нас конечно, будет. Мне кажется, надо чуть-чуть подразумевать, все-таки будет... 65, зачем, конечно, 60? Да, на 60 его выдерживали, сколько слов дал, да? Даже если он, ну, на чем-то на чем нам показалось, что он дал полтинник, да? Нам на нашли... чернике только. Вот, на чернике он показал, что полтинник. Всех остальных вообще не показал спектомер. Поэтому будем ориентироваться на это хотя бы. Все чуть-чуть да. удалить. Здесь условно, до будет удалить. Прохладить. Ну да, там так же, да? Там так же. Ну что ж, и в итоге всех этих наших выжиманий у нас получилось дымного фреша. еще 100, где-то 20. Примерно попробуем подгадать. Крепость где-то на выходе это было полтинничек, может быть, что-то типа того. И к этим 620 добавим, пожалуй, 150 водички, чтобы получился наш любимый сороковник. Все равно ни спиртомер, ни виномер не покажут ничего. Положимся на наши проверенные чувства Ну, даже 170 кипяченой воды. Отправляем отхлаждаться. Теперь яблочно-апельсиновый с небольшим добавлением сухофруктов узвар. Тут вышло... 450 миллилитров ну и также где-то наверное 150 кипяченой водички и отправим охлаждаться по итогу здесь у нас 600 уже где-то примерно до 40 разбавленного фреша и здесь где-то примерно 800, нет, 700, 700, да, 700, 170. 770, 750 нашего дымного фреша. Отправляем охлаждаться, увидимся на дегустации. Ну а теперь самое время написать. Ролик начинается с такой-то минуты. Неблагодарен. Ну что ж, смотрите, что пришел. Вот это поворот! Вы прям в шоке, наверное. Да ни хрена удивительного. Потому что самое время отведать нам наши свежеотжатые настойки. А Никто, это Иван. Да, а это он Иван. самый. Он самый. Вот. Профессионал по дегустациям. И второй номер моего канала. Отработали день. Ролик на бургер. Вот здесь и в описании. Открутили, как вы уже только что видели, наши настойки. На которой периодически будут выползать подсказочки, скорее всего, и в описании, и повсюду, которую мы тоже уже дегустировали, но время не ждет, пора выжимку продегустировать. Так что, Иван, попробуем сначала дыничку, дынную выжимку. Насколько угадали, вы да, с водой. Правильно разбавили или нет? Гуля, да. Попробуем. Жахнем. Да не пахнет. Да и на вкус дыня. И на вкус дыня. Удивительно. А да, той, которую мы разбавляли. В прошлый раз тоже не чувствуется разницы. Тогда Ну может 38 здесь не только, но вообще замечательно всё равно. Потрясающе. Рекомендуем дыню, рекомендуем безотходное производство. Выжимайте, если на чем-то на настаиваете. Отжимайтесь, если вы спортсмен. Можете подписаться на мой канал и на мой инстаграм. Ссылка на мой инстаграм в описании, и вот здесь с большим текстом. Теперь, Иван, отведуй бургер. Да, где-то мы здесь свалились. Ну там что-то есть. Он великолепен, я бы же так сказал даже. М -м -м. Несколько времени назад общество дало мне запрос. Общество в лице Ивана дало мне запрос на бургер гуакамоле. И в этом бургере мать его гуакамоле. Бургер куриный. Он да. Гуакамоле. Нет слов. Примерная себестоимость ну, чуть меньше 200 рублей. Ну, куда ездить, тебе ничего заказывать не надо. Ну ты же говорил, ты в Питере много разных пробовал. И вот ты говорил, с Гуакамоле хочу. Тот, который ты в Питере ел, с Гуакамоле. Я уже забыл, как он на вкус, потому что тот уже закрыли магазин. Или как там? Катели, правильно, назвали, или как его. Ресторан быстрого питания. Он там где я жил, он закрылся, и все, они исчезли. Вот. А Что-то похожее очень. То сразу видно, вот Иван профессионал, а я мну булки неправильно. Поэтому я живу один, и я блогер. А вот Иван живет как-то получше, потому что у него булки нормально мнутся. Этот навык он не Товарный вид сохранять. Сохранять товарный вид чужим булкам. Это навык Ивана. Ставьте лайк Ивану. Главное, свой. Товарный вид свой, да. Апельсиновые корки и апельсины. Ну и яблоки. Настойка. Фреш, короче. Да. Чуть-чуть буквально сюда попала черничной. Выжимки тоже. И совсем маленько сухофруктов. Они хотели сломать мне мясорубку, поэтому их, мы поняли, что мясорубка мне важнее, этом, да. Да. Общем, Мне кажется, цвет более темный, потому что эти Попались. сухофрукты, да. Но запах, да. Вот и яблок, и вот и фиников вот есть такой вот сухофруктошный Узваровский. Welcome to my channel. Остановитесь! Восточная нота какая-то, да? да? Да, да, да, что-то какая-то, не прям так, чтобы Турция, но каким-то Таджикистаном. Вот Чуть-чуть сухофруктов попало, да. и прямо они Да, да, да, да, короче да. ну, Корочка все равно перебивает пока. Угу. Ну она такая всегда яркая. Ну что, мы же хотели с тобой еще и купажирование отведать от наших выжимок. Немножко сухофруктов вместе с дыней. 50 на 50, чтобы было, чтобы да. было кайфово. Ну Типа 50 тебе, 50 мне, одной. А тебе это не Такое купажирование. Потом как Брежнев в десны лопнемся раз и все это. Я почему-то на дегустации бургера не сказал, но я был в шоке от того, что бургер из куриной котлеты будет настолько офигенским. Переходим на кулисы, значит? Худеем. Я худею в нашем зоопарке. Давай все, все, что смогли выжать, выжимаем теперь из, из, себя. из себя. Ничего, ну, прям говоря, оно. Вот чуть-чуть вот бы ослабить цедру вот, апельсиновая Да, да, щека. Вот она, она чувствуется, апельсиновая цедра. Ее ничем не перебить, ее, мне кажется, только чеснок перебьет. Ну, с течно... чесночными подзавязали, мы с тобой осуждали этот вопрос. Как бы, наступит, может, зима, там, я не знаю. Да. Нам захочется полечиться. Это алкоголизма, чесночный для А в целом даже хорошо, в принципе, да. Аж такая, как будто она уже даже больше 40, кажется, Потому что сейчас мы сделаем Final Destination. Вот это, по будет путь во все стороны и прям конечная точка. Это будет пункт назначения. Мы сделаем чётейшее купажирование, чётейшее купажирование. 20 грамм, ну там, сколько, 15, да, Черничный, той самой из ролика, который, да, вот здесь, в описании, они повсюду, в конечном заставке. В общем, с черникой один к одному делаем сначала вот Let's go! What? Прям подчеркиваю. Mm -hmm. черника. Очень подчёркивает. Она яркая. Альсин... Она яркая, она подает остальные вкусы. У на самом деле сейчас бургер тоже ебанул нулевыми. Я только ну, да, был... минуту подождать было, рецепторы остынут. Не, ну крутяк. Да ладно, ты их помнишь, да? Я смотрел, конечно. Ставь лайк, если ты не прошел игру Рэмбо. Ставь лайк, если ты ретро. Ставь лайк, если ты остался. помнишь обо всем этом. И все это вызывает у тебя какие-то бешеные чувства внутри. Давай подведем конкретный итог, что дыню ни с чем мешать не нужно. Дыня, божественная. У меня не хлеб, но только соло. Выжимка. Всегда, пожалуйста. Всегда. Всегда, всегда ну... спасибо. Да. Банки скажут всегда спасибо. И да. всегда, всегда. всегда организм скажет спасибо, конечно, тоже да. вот Но, но с, выжим... с выжимка в этот раз мы отжали все фрукты, все овощи, все плоды. И все у нас получилось. Именно поэтому спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео. Спасибо Ивану. Спасибо мне. Спасибо вам. Пока. Бургер Кинг, что ли? А, верно? Морали, да, или да. Сейчас Частный филиал? Да. Хватит одного бургера вполне. Не. тут заверни его в салат, весь. Я ни в кого не проникаю. Я... А БКП, аморали. морали. Мы... мы еще трахались с тобой с этой. Блять, так это кайф, нахуй. Тише, это кайф. 5 как мы там сколько? то Три? Да какие три, блять? Ну два. Два. <къем> Значит, должно быть четыре.